Они простились ночью на мосту. Они расстались, не поняв друг друга. Она тревогу и надежность друга, а он надлум души и чистоту. И мост качался и скрипел во след. Он выражал свое неодобрение, а ночь ушла. Ее сменил рассвет. И солнце луч сгорал от нетерпения. Он так старался, грел и освещал реку, деревья, каждую травинку. Он так тепло и нежность расточал, но старый мост ему казался льдинкой. Они простились ночью на мосту. Они расстались, не поняв друг друга, она — тревогу и надежность друга, а он — надлом души и чистоту.